Президент Украины Зеленский сегодня выступил с новыми возваниями и к Западу, и к России. Запад он призвал передать Киеву боевые самолеты и средства ПВО, а Россию начать диалог о судьбе Донбасса. То, что Донбасс давно выбрал свою судьбу сам, Зеленский, судя по всему, не заметил до сих пор. Как не замечает и прямых противоречий между собственными призывами. О том, к кому начинает переходить реальная власть на Украине. Андрей Григорьев. На границе с Румынией украинские националисты остановили машину, набитую мужчинами призывного возраста. Так, выходим по одному, берем цветочек с праздником 8 марта. Тем, кому от 18 до 60 уезжать из страны сейчас запрещено, а вот эта группа пыталась бежать в Молдавию. И среди них сын и внук певицы Софии Ротару задокументированной попытки дачи взяток предлагали 300 долларов сша тысячу и две тысячи чтобы избежать мобилизации и скрыться за пределами украины вот среди женщин идет в Польшу бывший депутат от националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко. А на этих кадрах 50-летнего уклониста достают из багажника легкового автомобиля. На пункты мобилизации явилась едва ли десятая часть военнообязанных. И президент Зеленский вынужденно отзывает отовсюду украинских солдат-миротворцев. Ось, вечерний Киев. Наш офис. Самому ему приходится все время доказывать, что не сбежал, но все равно сомневаются. Вот Зеленский идет, и на стене картина, а когда садится, она исчезает, рама пустая. Или вот выдают за сегодняшнее селфи на фоне баррикады. Только на президентскую администрацию не похоже, вокруг не души номера машин заретушированы. И ни одного движущегося объекта, будто фон, подложен. Ну, я Калина, такая весна. Что именно хочет сказать украинский президент, всегда приходится дополнительно расшифровывать. Вот в интервью американскому ABC Зеленский снова рассказывает о том, что больше не стремится в НАТО и готов обсуждать статус Донецкой и Улганской народных республик. Мы можем дискутировать и искать компромисс насчет того, как эти территории будут жить. Что для меня важно, как люди на этих территориях собираются жить. Кто хочет быть частью Украины, а кто на Украине скажет, что хотел бы видеть их в составе страны. По указу Зеленского отменены визы для иностранных наемников. И сегодня Daily Mail публикует кадры, на которых солдаты удачи из Великобритании, Канады и США уже на Киевском железнодорожном вокзале. Президент попросил помочь, и вот я здесь откликнулся на призыв. Мы должны остановить то, что здесь происходит. Но вот на том же вокзале вор, не скрываясь, вытаскивает у пассажира бутылку, и никто не обращает на это внимания. Из тюрем выпущены преступники, лишь бы воевали. Украинские власти сообщают, гуманитарные коридоры в сторону России ни в коем случае не откроют. Запоминайте россияне, жоден Запоминайте, россияне, ни один украинец, настоящий украинец не пойдет на территорию врага. Никаких гуманитарных конвоев со стороны России мы принимать не будем. Сегодня мирных жителей вывозили в сторону Украины. У одного из пунктов сбора возник бывший президент Порошенко. Мы работаем, не мешайте. Но ему никто не рад. С праздником вас! А вас нет. А вот для чего такие гуманитарные коридоры Украине нужны. На гражданских машинах в город завозят оружие шведские противотанковые ракеты НЛАУ. И они сразу же попадают в руки бойцов Азова. А мене в родине. У меня в семье и дед воевал в украинской Галицкой армии. Братья моего отца воевали в УПА. То есть исторически всегда против россиян, также воспитали уже и новое поколение. Автоматы и символика Азова, повторяющая ту, что использовала дивизия СС «Дас Райх». И тактика та же, бандеровская, когда собственным населением прикрывается в Николаеве, отряд украинской армии стреляет ракетами прямо со здания аэропорта, спрятавшись за буквами на крыше. Андрей Григорьев, Владимир Розеров, Алена Титова. «Вести».